Магазин представляет новый питбайк фирма Viper, модель 155P. Данная комплектация Pro Cross, то есть самая заряженная версия 155 мотора. Новые питбайки, они выпускаются совместно с фирмой Кайо, то есть на заводе Кайо. Как мы знаем, это профессиональная техника уже. Новый дизайн наклеек, то есть добавили такие прикольные черепа. Ну, в общем, а главное, двигатель 155 кубов, мощность его порядка 17,5 лошадиных сил. Двигатель воздушно-масляного охлаждения, то есть выведен радиатор. Есть окно под масляный фильтр. То есть для замены масла и вместе с масляным фильтром. Установлен классный карбюратор Mikuni. Вот. Модель на колесах 14-17. То есть спереди 17 колесо, сзади 14 а бота в этой комплектации идут дюралевые, то есть максимум облегченные. Хорошая, дорогая резина стоит и новая. А также установлен дюралевый маятник и всякие дюралевые компоненты. Они будут и на маятнике, на ножке тормоза, а также кулиса переключения передач уже будет. Дюралевая облегченная. Вилка перевернутого типа. Она регулируется как по жесткости, так и по скорости отбоя. Снизу мы... Вот видим регулировка, она настраивается с под вилки. И есть также регулировка на самой траверсе. Руль также в этой комплектации будет на распорке, то есть, которая меняется на любую другую, какую, вам, какую захотите. Также самое откидные ручки, короткоходный газ, то есть, с помощью такого механизма На таких версиях вайпера будут установлены металлические крышки бака. Быть точным, они будут дюралировать тоже. Вот, установлены ДНМ-амортизатор. Вот он для примера. То есть, как мы видим, снизу будет регулировка скорости отбоя а также преднатяг пружины как, как и на всех моноамортизаторах регулируется и будет на самом бачке э, настройка жесткости амортизатора выглядит он вот так в дорогих версиях питбайков будет установлена флейта которая съемная понятно. Работает он очень здорово. Классный аппарат, он очень легкий, как и все питбайки. Ну и на хороших колесах, то есть 14-17. Есть колеса 14-12, тоже в комплектации. И есть колеса слипки. на питбайке обычная, то есть как и во всех питбайках в самом низу будет нейтральная передача все остальные передачи вверх передачи 4 всего